Рассмотрим этот проект. Ранее мы его уже рассматривали. В общем, сделали очень много обновлений по данной криптоигре. Сейчас мы немного рассмотрим сам проект. Я вам немного о нем расскажу. По дорожной карте у нас продвижение и планы на 2020 год есть. Команда скрывает свои лица. Кошельки у нас имеются на все системы. И также у нас имеется биржа, пускай там торги небольшие, но торги у нас есть. В общем, сейчас мы будем рассматривать саму игру. Она у нас будет лежать на GitHub, вы можете, я оставлю ссылочку в описании, скачать отсюда. Там разные улучшения, новые обновления, то есть даже можно в принципе и на андроиде играть в данную игру. Поэтому и думаю, здесь ничего сложного не будет. Android, iOS и на ПК. Игра, в принципе, интересная. Сейчас мы зайдем в игру в саму. Извиняюсь за качество, что немного подкачало. Но бывают временные технические неполадки. Самое простое вначале, как обычно, выбираем персонажа. У нас есть баланс монеток, мог и... После того, как мы выбрали персонажа, какой им там нравится, там можно по цвету его выбрать. В принципе, можно выбрать любого персонажа. Мы его выбираем. И потом, в принципе, будем ходить, сеть крипов. Я думаю, с этим проблем у нас никаких не будет. Не знаю, сейчас какого-нибудь выберем. И, в принципе, понеслась. Мы будем бегать. У нас такая локация, конечно, еще пока не совсем на да, сто процентов доработанная бегаем у нас вокруг темень и ищем крипов это как MMORPG. в принципе нашли крипа завалили его постепенно потихоньку прокачиваем как бы своего персонажа и тем самым зарабатывая те самые монетки мог я думаю с этим проблем ни у кого как играть не будет Взяли кувалду, одного разнесли, второго разнесли. И получаем за это бабки. Я думаю, данная игра на блокчейне, ее вряд ли кто будет взламывать, и будут на нее читы, либо еще какие-то там приколы, которые можно будет взломать. Но тем не менее, разработчики смогли на блокчейне построить данную игру. И на этом, я думаю, они не остановятся. Дальше у нас... По статистике Объемы там небольшие Market cup у нас там около 400 тысяч долларов Цена временно пампится Потом небольшие откаты идут Статистика по бирже Стоимость данной монеты И объемы торгов Как видите у нас на CREX24 Ордеро на покупку на 0.06.7 Некоторые продают монеты некоторые покупают монеты, потому что верят, что разработчики я сам слежу за данным проектом, на месте не стоят постоянно двигается вперед поэтому я думаю, скоро будет игра намного лучше платформы все есть и ордера на покупку увеличится, потому что люди захотят инвестировать в данную игру на CX у нас также ордера на покупку есть здесь у нас более покрупнее поинтереснее в принципе можно будет прикупить пишите в комментариях что вы думаете по поводу данного проекта подписывайтесь на канал всем удачи всем профита всем пока